Друзья, всем привет! Сегодня с вами сделаем интересную самоделочку из профильной трубы. Также вам расскажу о своем недавнем приобретении. Я думаю, многим будет интересно. Ну, а мы приступаем к изготовлению самоделочки. Всем приятного просмотра! Друзья, ну и прежде чем приступим к сварке нашей конструкции, хотелось бы немножко рассказать про свою недавнюю покупку. Приобрел себе вот такое комбинированное пускозарядное устройство «Автоспасатель 3» от компании Dadget. Итак, в комплекте с данным устройством идет инструкция, провод Type-C для зарядки данного устройства, блок питания, тоже для зарядки данного устройства, можно заряжать и блоком питания и через разъем Type-C. Также есть крокодилы, что позволяет завести машину севшим аккумулятором. Да, именно данное устройство позволяет завести автомобиль с севшим аккумулятором, бензиновые до 3,5 литров, дизельный двигатель до 2,5 литров. Само устройство имеет компактные размеры и поместится в любой бардачок в автомобиле. Также обладает рядом преимущество. Например, можно использовать в качестве повар-банка емкостью 8000 мАч. Ну или, допустим, использовать в качестве автономного источника света мощностью 300 люмен. Ну и большим преимуществом считаю, что можно использовать в качестве знака аварийной остановки. Также у данного устройства есть вот такая вот раскладная ручка. То есть можно использовать как для знака аварийной остановки, а можно также использовать для переноски данного гаджета. Давайте включим свет и посмотрим, как все это работает. Нажимаем один раз. Второй раз. Вот теперь он чуть потише светит. Третий раз нажимаем. Горит знак аварийной остановки. И четвертый раз нажимаем, знак аварийной остановки начинает мигать. Ну а теперь хотелось бы продемонстрировать, как с помощью него можно завести автомобиль с севшим аккумулятором. Итак, чтобы завести при помощи автоспасателя при севшем аккумуляторе, нужно выполнить следующую операцию. Подключаем крокодила к аккумулятору. Красный плюс, черный к минусу Теперь подключаем автоспасатель И включаем Все, можно пробовать заводить Все, машина завелась Отключаем от автоспасателя и отключаем клемму. Все, машина завелась. Ну, а сейчас э, тест, как светится автоспасатель. Смотрите, как ярко светит. Вот знак обычный, и вот автоспасатель. И давайте сейчас мигающий включим режим. Посмотрим, как будет на мигающем выглядеть все это. Купить комбинированное пускозарядное устройство автоспасатель 3 можно в магазине даджет. Ссылочку на магазин оставлю внизу под описанием. Ну а мы продолжаем. Итак, друзья, вот такая простенькая шпалера сегодня получилась. Изготавливал я ее из 20-й профильной трубы. Стенка полторашка. Можно было сделать из 15 трубы. Но данная шпалера будет находиться на улице под дождем. И именно из 20-ки, я думаю, она будет поувереннее смотреться. А также в очередной раз удостоверился, что нужно все-таки работать с полуавтоматом. Потому что сваркой очень много теряешь времени, когда зачищаешь, убираешь шлак. Также напишите в комментариях, пожалуйста, какой бы вы посоветовали полуавтомат. Сейчас на рынке их просто огромное количество и действительно хороший полуавтомат очень тяжело выбрать. Ну и также удостоверился, что все-таки красить нужно краскопультом, потому что красить из баллончика это, как говорится, детская затея. Я с краскопультом ни разу не сталкивался, поэтому тоже напишите в комментариях, какой лучше краскопульт, как его выбрать. Ну, а мы на этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч.